Дорогие друзья, здравствуйте. С вами Пугачева Наталья. Я бы хотела вас пригласить на наш новый курс по фундаментальному фэншуй. Настоящий классический фэн-шуй имеет мало общего с тем популярным, про который многие из вас знают. Ну, знаете, там жабы денежные, денежное дерево или какие-то денежные фонтанчики, которые продаются в переходах и рекомендуются вот купи и обогатишься. Многие, наверное, покупали, никто не обогатился, и многие стали считать, что фэн-шуй не работает. Все это не, все это не так. Фэн-шуй – это наука, которая складывалась веками, годами, столетиями, и это наука, которая изучила потоки энергии, которые живут в вашем доме, входят в ваш дом, которые окружают ваш дом, и с помощью этих энергий, гармонизируя их, правильно работая, вы можете... Сделать свой дом либо полной чашей, в котором будут деньги, здоровье, хороший муж, здоровые дети, умные и так далее, так далее. Или этот дом будет бедный будет сложно в нем жить будет проблемы будут с мужем например проблема будет рождением и так далее я на своем опыте убедилась несколько лет назад что это работает мы лет больше более 10 лет назад купили квартиру и на время ремонта ремонт был капитальный нужно было на год куда-то переехать чтобы не жить в ремонте мы сняли квартиру небольшую квартиру временно пожить Конечно, я тогда никаким еще фэн не занималась, но я помню, год на съемной квартире был ужасный. Мы часто ругались с мужем, какая-то путаница была во всех буквально делах, что у него, что у меня, и даже с моей дочерью наступила какая-то холодность в отношениях. Переехав в свою квартиру, все у нас нормализовалось, слава богу, мы были довольны и счастливы. Но вот этот вот момент... Я очень хорошо запомнила, и когда я начала заниматься фэн фэн-ши профессионально, я, конечно, проанализировала все квартиры и выяснила, что, ну, в общем, хорошо, что мы в той квартире прожили всего год, и за этот год не разругались, не развелись, не, раз... не разъехались и так далее. Так вот, после этого я стала действительно верить очень сильно в фэн -шуй. я это испытала на себе, я понимаю, что такое удачная что такое неудачная квартира, и, или дом, или жилье. И если вы хотите познакомиться с этой наукой, я вас приглашаю на свои открытые вебинары, мастер-классы, где я и моя коллега Татьяна Смирнова расскажем вам хитрости и премудрости фэн-шуй, такие правила, которыми вы сможете пользоваться, начинать пользоваться прямо здесь и сейчас. Итак, оставьте на этой странице свои данные, и мы вам сообщим на почту, пришлем приглашение на наш мастер-класс.